Здравия всем здравыми, на пороге здравости. Вот у нас кинотеатр Снежинка, идет ремонт. Вот тут леса. Все тут. Вот. Подрядчик. Это тут Самара делает. Самарские рабочие работники. Так вот. Так видите, тут поломанное все было. Теперь вот фасад уже сделали. Уже красиво, уже красота, красота. И эту сторону уже тоже сделали. Боковую. Боковую сделали. Стену. Вот лежат. Какие мешки. С чем-то не знаю. С чем. И вот тут. Красотень. Вот у нас снежиночка. Теперь будет красивая асфальт сделали постелили теперь все в асфальте вот видите асфальт он такие ели вот красота люди отдыхают вот теперь у нас красивая красивая снежиночка есть ну все, пока-пока здравия всем здравиям на пороге здравости вот мы тут на площади Ленина это называется площадь и вот я сейчас снежинку еще запечатлею вот асфальт сделали уже тут хороший, вот детвора он катается на этих самых на вот. вот у нас снежиночка Фонари, фонари приделали еще, я снимала без фонарей а теперь фонари часы показывают время дату вот время 16.31 дату показывает и температуру даже в снежном вот такая у нас снежиночка вот так вот вот сделали Ремонт. Вот дата. 09.09.2022. Пятница. Вот так вот. Вот. Так что, так что снимать Хорошо. Сейчас я ближе подойду. Тут порох. Сделали такой прелестный порожек. Ну, еще доделывают. Доделывают, доделывают все это. Но все равно лучше, чем чем было. Лучше, чем было. Лучше. Вот какие фонарики. А. Вот. так. Вот еще, видите, рабочие работают. Вот стеночку уже сделали, вверх. Сделали все. Вот я люблю снежное. Вот тут красиво, тогда помоют, наверное. И вот паспорт объекта. Паспорт объекта. Паспорт объекта. Вот, какая снежинка была и какая будет. Так. Вот тут издалека еще позаснимаю снежиночку. Вот цветочки у нас, розы. Розы, розы. И вон там. А вот обратная сторона Снежинки, еще леса, еще идут работы. Но я хочу заснять памятник здесь. Памятник хочу заснять. Сейчас вот... Это то ли шахтером, то ли авансом авансом кажется. Это, это памятник афганцам. Вот такой вот. Да, это афганцам. Памятник. Снежнянцы, которые погибли в Афгане. Вот такой камень стоит. насыпь деревья каштан вели и вот фонари такие вот лавки были со спинками поломали спинки подламывали ну варвары есть варвары так вот леса еще вот голуб ходит вот сережа стоит по вашей ручкой да, вот какие фонарики. Фонари уличные светят. Ну и лавки. Лавки, урны. Лавки, урны. Вот так вот. Ну и вот, все. С вами была Люба. Пока-пока. Здравия всем здравыми на пороге здравости. Вот, детская площадочка у нас вот какие эти лавки лавки мусорные бачки здесь такой уголочек сделали вот тут цветочки посаженные и вот там качели вот такие вот детская площадочка. Так, ладно, будем. Так, вот такая. Вот. Ну, вот Детки здесь вечером. Вчера я заснимала снежинку. Не стала снимать, потому что детей много. А детей нельзя снимать. Так, вот. Вот так вот. Вот такие у нас И качельки. Вот там песочница. Ну, песка надо, конечно, побольше. Вот так вот. Сейчас мы качельки поближе. А вот тут И труба. И детская площадка. Фонарь. Ну, конечно, солнышко светит, жарко летом. А вечером хорошо. Пока-пока.